Странные танкисты из Мьянмы, Киргизии и Лаоса выступают вторые экипажи. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. И все готово для того, чтобы представить экипажи и начать заезд. Но для начала судей этого заезда полковник Ламхатян Бумпон от Лаоса. От Киргизии полковник Рустам Садиков и от Мьянмы полковник Со Вин Най. Я представляю экипажа этого заезда на правом фланге на танке зеленого цвета. Второй экипаж Республики Мьянма. Командир танка капитан Пьев Чьо. Наводчик-оператор капитан Чо Зинтек. Механик-водитель, прапорщик Аунг Хит Мин. Республика Союз Мьянма. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Республика Киргизия. Командир танка, сержант Адекаим. Наводчик-оператор, сержант Тарабек Уло Абдимитал. И механик-водитель, сержант Жидебаев Амурзак Саламатович. Киргизия. На левом фланге танк красного цвета. Лаоская Народно-Демократическая Республика. Командир танка, старший сержант Фон Сават Утхачак. Наводчик-оператор, капитан Бунлом Бутхатянтхо. Механик-водитель, лейтенант Суксан Пхутхавонг, Лаос. Остается пожелать удачи экипажам в этом заезде. Огромное количество болельщиков сегодня поддерживают здесь на полигоне Алабина своих танкистов. Звучит гор на полигоне Алабина. Итак, прозвучал сигнал, который говорит танкистам о том, что пора занимать штатные места в боевых машинах. На российских, отечественных танках Т-72Б3 выступают танкисты в этом заезде. Как фактически и во всех заездах конкурса «Танковый биатлон». За исключением Китая, который принимает участие на своих танках тип 96Б. Танк Т-72Б3, 840 лошадиных сил заявлено, достаточно современные Танк это усовершенствованная модификация 72-й модели. На вооружение поступила в 2012 году. Старт в индивидуальной гонке не одновременный. С правого фланга первыми будет стартовать экипаж Республики Союз Мьянма. Ну а после того, как выполнит первую огневую задачу, будет дан старт следующей команде Республики Киргизия. Итак, 4 секунды начала. Сейчас идет инструктаж, крайний инструктаж перед э, стартом. Главный судья соревнований генерал-майор Александр Глазков разрешает начать движение. Еще раз напомню, первыми будет э, стартовать сборная Мьянмы, танк зеленого цвета. И вот сейчас по маршруту трассы конкурса вперед! Вперед, вперед, еще раз вперед. Миянма направляется продемонстрировать свое мастерство. Не первый год участвует уже команда. Но если обратиться к результатам прошлого года, Мьянма также участвовала во втором дивизионе. Показала результат 33 минуты и 39 секунд. Это был лучший результат. А первый экипаж Мьянмы также уже выступил, Ну что ж, результат был 28.57. На 10 минут фактически улучшил результат по сравнению с прошлым годом. Очень хорошо подготовилась команда. Сейчас преодолевает препятствия Змейка. Выходит из него без нарушений. Поднимает белый флаг полевой арбитр. Это значит, что нарушений не было. А за нарушение, я напомню, экипаж направляется на площадку штрафного времени. Пит-стоп, как мы называем его, в танковом биатлоне, где экипаж выполняет... Норматив осмотра машины, затрачивая на это около одной минуты. Останавливается танк на участке загрузки боеприпасов. В отличие от первого дивизиона, во втором дивизионе не используются дополнительные артиллерийские выстрелы. Три штатных артиллерийских выстрела калибром 125 мм на боевую стрельбу по трем мишеням номер 12. В соответствии с курсом стрельб номер 12 имитирует она танк противника. Давайте понаблюдаем за слаженностью действия экипажа. Я напомню, вес снаряда 16 килограммов. Не так-то просто танкисту поднять над головой. Мы видим, что механик-водитель как раз-таки сейчас на земле поднимает. Посмотрите, как высоко взять просто пудовую гирю и вот так вот передавать своему товарищу. Ну, довольно-таки хорошо подготовлены и физически танкисты. Я напомню, что танкисты не самые высокие, как говорится, и широкоформатные Представители мужского пола, танкисты в основном это люди ростом не более 170-175 сантиметров для удобства нахождения в боевой машины, но тем не менее сильные парни, крепкие парни, не только физически, но и духом. Итак, начинает движение мишень зеленого цвета будет поднята для экипажа Республики Союз Мьянма. Для каждой команды мишень цвета соответствует. Цвету танка. Цвета танков были распределены на жеребьевке, которая состоялась 16 августа. Друзья мои, прибыли команды, провели жеребьевку. И после этого пошла подготовка к конкурсу. Пристрелка, покраска танков, инструктажи и многое-многое другое. Огромный, колоссальный труд. Огромный труд проделали. Сотрудники Вооруженных сил Российской Федерации, в частности, офицеры управления боевой подготовки сухопутных войск, офицеры и военнослужащие по контракту, да и солдаты по призыву 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии. ЕСЕЛ! Военнослужащие главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. Вы знаете, перечислять можно бесконечно. Действительно. Много работы ведется в течение года для того, чтобы состоялись эти соревнования, для того, чтобы они были столь яркими, зрелищными, ну и, конечно же, долгожданными. Итак, вторая мишень в поле. 1700 метров. Выстрел! Есть цель. Блестящая работа. Мьянма в этом году нас очень приятно радует. Радует своей выучкой, профессиональной выучкой танкистов. Год не прошел зря. После выступления в 2020 году была проведена мощнейшая работа над ошибками. Итак, третья мишень. Наводчик-оператор ведет по цели, Открывает в ней огонь. И если Хорошо, Мьянма! Продолжаем движение по трассе конкурса без штрафных кругов. В это же время стартовать будет сборная республики Киргизия. Ну а вел стрельбу наводчик-оператор капитан Чо 29 лет, не первый раз уже участвует в танковом биатлоне. Уроженец города Тази, республики Союз Мьянма. Ну что ж, я думаю, и в Тази наш можно посмотреть посредством интернета. По национальности Бирманис, болеет за любимого мужа, его супруга. И ждет, конечно же, домой. Повтор стрельбы сейчас был нам с вами продемонстрирован. Никаких сомнений, ни по касательной, ни рядом, ни близко, а четко в сердце мишени. Чьё Зинтен? браво, наводчик-оператор сборной Мьянмы. Итак, мимо... Штрафного круга проходит сейчас экипаж. Вот мы можем наблюдать как раз-таки благодаря GPS-трекерам местонахождение каждого экипажа на трассе конкурса. Белый флаг поднимает полевой арбитр после преодоления препятствия Змейка. Участок маневрирования с легкостью прошел механик-водитель киргизской сборной, сержант Ждебаев Амурзак. Вернемся к первому экипажу. Киргизия также уже выступала. И первый экипаж показал результат 32 минуты 12 секунд. Но немного хуже, чем в прошлом году. В 2020-м 27, 27 минуты 3 секунды был результат первого экипажа. А в 2019-м, итого лучше, 25 минут 37 секунд. Загрузка боеприпасов. Но, вы знаете, друзья мои, ведь... Самый важный эпизод и элемент в танковом биатлоне — это, безусловно, эстафета. Это эстафета. В нее, конечно же, нужно попасть. Восемь команд из дивизиона проходят в полуфинальные заезды. Они состоятся 31 августа и 1 сентября. Но, тем не менее, основная борьба развернется как раз-таки в эстафете. В эстафете принимают участие сразу же все три экипажа. И каждый экипаж проходит по четыре круга. Итого 12 кругов нужно пройти команде. Из них три свободных без стрельбы, а 9 кругов с выполнением огневых задач на каждом круге. Мишени станет больше, стрельба будет фланговая в движении. В общем, все мы ждем с нетерпением эстафеты. Но, тем не менее, индивидуальная гонка, конечно же, нам с вами покажет... Подготовленность каждого экипажа в отдельности. Мишень в поле и видна она прекрасно даже невооруженным взглядом судейской вышки. Дальность до нее 1600 метров. Боеприпасы загружены. Экипаж доложил о том, что готов открыть огонь. Получено разрешение на ведение боевой стрельбы, осталось лишь только грамотно прицелиться, открыть огонь и поразить мишень на 1600, 1700 и 1800 метров. Перед курганом славы проносится экипаж. Стартовавший Первым в этом заезде это экипаж Мьянмы. Выстрел! Киргизия хорошо идет. Отличное начало. И так держать. Еще две мишени 1700 метров. Внимание в поле. Отсечка по времени для сборной Мьянмы. После преодоления всех задач первого круга. 7 минут 26 секунд. Очень хорошо идет Мьянма. Выстрел! Хорошо, повнимательнее, можно взять немножко ниже. Буквально миллиметры, миллиметры прицеивания выше и ушел бы снаряд выше цели. Но сейчас, пока мы наблюдаем, что все хорошо, новочка оператора получается не расслабляться до последней секунды заезда. Ни в коем случае нельзя еще один выстрел. Есть цель. Хорошо, Киргизия. Блестящая работа. Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Очень радуют нас команды второго дивизиона. Во втором дивизионе, безусловно, развернется невероятно ярчайшая борьба за выход в первый, высший дивизион танкового биатлона. Однозначно, в следующем году некоторые команды из первого дивизиона перейдут во второй. Как показывает практика, есть и команды во втором дивизионе, которые показывают свой результат лучше, чем некоторые команды первого. Повтор боевой стрельбы, ну никаких, никаких сомнений. Прекрасно видна пробоина в мишене. Мишень номер 12 имитирует танк противника. И танк противника уничтожен. А на трассе конкурса Лововская сборная преодолевает первое препятствие. На трассе Змейка. Забегая немного вперед в эстафету, в этом году внесены изменения. В расположении препятствий. Не было нарушений у Лаосской сборной. Белый флаг поднял полевой арбитр. Итак, изменения в размещении препятствий на трассе конкурса. Переехало препятствие, переехало препятствие под названием участок мина взрывном заграждении. Ранее оно размещалось сразу же после гребенки. Теперь оно находится перед бродом перед бродом, и там экипаж преодолевает данное препятствие Это сделано для усложнения трассы конкурса. Как раз-таки препятствия находятся перед глубоким поворотом. И зачастую экипажи наезжают на мины, так сказать, осуществляя маневр немного раньше положенного. Кроме того, змейка будет добавлена в эстафете для первого дивизиона после преодоления гребенки. Да, для каждого... Экипажа, участвующего в конкурсе после гребенки, будет необходимо преодолеть препятствия участок маневрирования. Загрузка боеприпасов Лавовской сборной. В это время докладывает нинманская сборная о том, что прибыли на участок... Введение боевой стрельбы по мишени номер 25. Я думаю, через несколько мгновений уже мы с вами можем наблюдать две мишени. И красную для Лаоса 12 и мишень номер 25 для Мьянмы. Да, прибывает. Вот сейчас будет останавливаться экипаж, загружать боеприпасы в зенитный пулемет и открывать огонь. Задача командира танка здесь будет представлена. Что ж, хорошая работа полигонной команды. Мишень уже прекрасно видна и поднята для сборной Лаоса. Можно открывать огонь. Ведет загрузку боеприпасов зенитный пулемет Корт. Экипаж Лаоса. Прошу прощения, экипаж Мьянмы. Лаос на поражение мишени номер 12. Наводчик-оператор отправляется в боевую машину. Выстрел! Есть! Yes! Лаос. Хорошо. Ликуют болельщики, ликуют трибуны. А мимо Кургана Славы проносится экипаж Киргизии. Танк желтого цвета лидирует пока в этом заезде. 6 минут 53 секунды. Мьянма отстает на 33 секунды. По результатам э, преодоления всех задач, выполнения всех задач на первом круге. Первый полукруг можно его так назвать. Мишень. Видно выстрел, но это недолет, друзья мои. Скорее всего, это будет недолет. В повторе мы понаблюдаем. Досылает патрон в патронник. Командир танка Республики Союз Мьянма. Командир танка капитан Пьефьо Чио. Ведет поезд цели наводчик-оператор лаосской сборной, как и командир танка Мьянмы. Есель! Мьянма! Великолепно! Просто великолепно! Нет слов, друзья! Четыре мишени из четырех поражены мьянманской командой. Можно продолжать движение по трассе конкурса. Прямолинейный участок впереди. Здесь вполне можно продемонстрировать... Скорость танка, которую может он набрать, но, безусловно, механик-водитель должен быть в этом вопросе подкован и опытен. 84 км в час максимальная скорость, которая была зафиксирована. Есть цель! Один штрафной круг заработал Лаос. 500 метров придется пройти, но вместе с тем очень хорошо. Две цели из трех. Лаосская команда поражает на одном дыхании. В прошлом году сборная Лаоса, ну, мягко говоря, выступала немного хуже, и мы с вами наблюдаем, что работа тоже проведена колоссальная тренерским штабом. Повтор! Никаких сомнений, это промах, за что сейчас экипаж направлен на площадку, на штрафной круг. На площадку штрафного времени пока еще никто не был направлен. И будем надеяться, что этого и не случится. Для того, чтобы отправиться на пит-стоп, необходимо нарушить порядок преодоления препятствия, но ну, механики водителей мы наблюдаем очень опытные Киргизия на Касагоре здесь нельзя допустить наезда на ограничительный столб сбить его в любой части танка. ни в коем случае нельзя выбирается сейчас из препятствия Итак, было ли нарушение на данном препятствии Белый флаг поднимает полево. Арбитр не было. Нарушений на препятствии Косогор сейчас заходит на выполнение очередной огневой задачи. Это второй круг и огневая задача стрельба по мишени номер 25. Вертолет. Вооруженные силы Киргизии были основаны указом президента в 1992 году. Это по своему количеству самые немногочисленные. Вооруженные силы в странах Центральной Азии. Общая численность списочного состава из открытых источников насчитывает приблизительно 11 тысяч человек. Несмотря на это, вооруженные силы успешно справляются со своей главной задачей — защитой мира и спокойствия на родной земле. Да, кстати, в Киргизии на вооружении стоят танки Т-72, поэтому для экипажа это очень знакомые боевые машины, и тренируются ребята на них перед танковым биатлоном. Также еще и Т-64 на вооружении в Киргизии остаются советские танки. Что ж, как мы знаем, все советское, как и российское, надежное. Поэтому, несмотря на возраст, Продолжает использоваться и успешно справляться с поставленными задачами. Капитан команды, ну или правильно, как сказать, командир танка. Ну, собственно говоря, он и капитан. Сержант Адекаим Улу ведет стрельбу и поражает вертолет. Последней очередью. Есть цель, срабатывает фаер. Хорошо. Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафа. Пока Киргизия 4 из 5, как и Мьянма, 4 из 5 мишеней. У Лаоса был один промах. Телек Абдыкаим. Командир танка. Великолепная работа. Остается только восхищаться. 25 лет телекон Увлекается в свободное время от службы футболом уже 7 лет в вооруженных силах Киргизии. Уроженец Ошской области. Ну что ж, Ошская область. Ликуй и поздравляй своего сына. Действительно очень достойный молодой человек представляет. Киргизию на высочайшем уровне. В это время мимо Кургана славы проносится экипаж Мьянмы. Отправляется на третий круг. Впереди последняя огневая задача для второго экипажа Мьянмы в индивидуальный год. Как опасно, опасно на большой скорости. Два прыжка преодолевает препятствия колейный мост и не нарушает... Не нарушая. Белый флаг поднял полевой арбитр. Нарушений не было. Пока еще не было ни одной штрафной площадки. Гребенка. Своебразная стиральная доска на трассе конкурса «Танковый биатлон». Механику водителю нужно удержать боевую машину прямо и не допустить наезда на ограничительный столб. А вот и танк красного цвета перед Курганом Славы. Это Лаос. Лаос на втором круге. И давайте посмотрим, как получится пройти колейный мост. Хорошо. Вот так здорово. Вот так хорошо без нарушения требований безопасности. В первую очередь осторожно. Беречь себя и беречь российский танк. Все-таки хотелось бы, чтобы экипажи не забывали о том, что боевая машина, она тоже как человек... Как живая и участвует в танковом биатлоне наравне со всеми членами команды. Ребенка Выход. Ровный выход. Хорошо. Белый флаг поднимает волевой арбитр. Не было нарушений. Небольшой прямолинейный скоростной участок. Можно разыграться. Но впереди глубокий поворот перед Косогором. А вот и брод. Водная преграда. Своеобразная душевая, своеобразная, так сказать, ванна, где можно немного остудить. Свой пыл немного остудить боевую машину и продолжить движение по трассе конкурса на красивом, уже обмытом, так сказать, свежем танке с новыми силами, с новой уверенностью. но ну, а вот и болельщики на трибунах полигона «Алабина». Здесь, безусловно, эмоции несравнимы ни с чем. Тот адреналин, который витает в воздухе, им здесь пахнет. Друзья мои, разрывы снарядов, стрельба из танковой пушки производит огромнейшее впечатление на всех зрителей ну а мы в эфире телеканала Звезда с вами комментатор танкового биатлона повторно демонстрирует сейчас э, на препятствии Косогор да был задет ограничительный столб это сборная Мьянмы вот только лишь я сказал о том что не было ни одной площадки штрафного времени как тут же нарушили ну что ж, больше говорить этого не буду. Главный судья соревнований только что говорит о том, что сборная Мьянмы станет на площадку штрафного времени на правом фланге трассы конкурса «Танковый велон». Сбирается сейчас лаосская сборная с легкостью на эскарп, эскарпы за этой 90 сантиметров. Грозное препятствие, бетонная ответственная стена, друзья мои. И танк, посмотрите, какой легкостью забирается на него. Танк желтого цвета, это республика Киргизия. Перед Курганом Славы. А вернемся обратно и узнаем отсечку по времени. А пока давайте понаблюдаем за загрузкой боеприпасов. Здесь очень важно смотреть за работой экипажа. Чтобы экипаж ни в коем случае не нарушил технику безопасности. Посмотрите, как здорово и быстро подбрасывает боеприпасы. Передает их наводчику-оператору. Тот, собственно говоря, возвращается в боевую машину и будет сейчас загружать их в спаренные Пулемет. Лаос на втором круге готовится вести стрельбу командир танка. 15 боеприпасов калибром 12,7 мм. Пулемет, Корт. Это зенитный пулемет. Как раз-таки предназначен для ведения стрельбы по низколетящим воздушным целям. Народные вооруженные силы. Лаоса Военная организация Лаосской Народно-Демократической Республики предназначена для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Армия ориентировочной численностью 29100 человек оснащена 30 основными боевыми танками. На вооружении армии Лаоса несколько десятков модернизированных танков Т72Б1. Это предыдущая версия от Т72Б3. Две мишени на экране. Мишень 25, вертолет для Лаосской сборной. И мишень зеленого цвета для Мьянды Разбивает ее хорошо и добивает. Отправляя еще одну очередь в мишень, в древеске абсолютно все стекла. Что ж, пусть, бьется стек... пусть бьются стекла на счастье, на радость победы участников конкурса. Лаосский командир танка также справляется с задачей. ярко светит. Сияет и дымит файр, установленный на мишени, имитирующий вертолет противника. Командир танка Лавосской сборной, старший сержант Хон Сават Утхачак. С 2015 года в вооруженных силах лаоса уроженец провинции Сиан Хуан 29 лет командиру танка, ну, в том числе как и весь экипаж, не впервые уже участвует в танковом биатлоне. Я напомню о том, что стопроцентное обновление команды конкурса э, в этом году, как и в прошлом, до да, принципе, каждый год осуществляет российская сборная. По указанию министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужгетовича Шойгу, в течение года осуществляется отбор в сборную, и каждый год экипажи полностью новый. Также Китай в этом году заявляет о том, что э, команда обновлена полностью. Итак, сборная Мьянман на экранах. Э, прямолинейный участок движения. И можно разогнать как следует танк. Сейчас мы видим, что 68 метров в час была зафиксирована скорость. Итак, Повтор! Киргизия. Но неужели ошибка? Да, друзья мои, была ошибка. Зацепили ограничительный столб. Третий, получается, столб от края препятствия. Так, останавливается экипаж, будет загрузка боеприпасов и стрельба из спаренного пулемета ПКТ калибром 7,62 мм. Мишень, напоминаю, номер 9 со стеклом. И прекрасно видно, как разбивается стекло в случае поражения данной цели. Ну что ж, мишенная команда справляется со своей задачей и мишень уже стоит. Да, полигонная команда, конечно же, заслуживает отдельных слов благодарности. И днем, и ночью бойцы полигона Алабина, 253-го общевойскового полигона Алабина Западного военного округа, не покладая рук, работают на то, чтобы мы с вами видели прекрасные мишени, чтобы они были. С утра, около 6 утра завозятся новые мишени, устанавливаются, подготавливаются. Колоссальный труд, друзья, на начальник 253-го еще полигона Алабина майор Юрий Павлов. Ну что ж, ведет боевую стрельбу сейчас наводчик-оператор киргизской сборной. Низко берет, нужно брать немного выше. И цель будет поражена, но нет, пока она остается целая и невредима. Очень хорошо идет киргизия. 4 из 5. Будет ли 5 из 5 мишеней? Очень нужно. Очень нужно всем киргизским болельщикам. Ну и, конечно же, команде есть цель. Хорошо. Пять из 5, друзья! 5 из 5. И это второй дивизион! Что происходит в этом году в танковом биатлоне? Мьянма 5 из 5. Киргизия 5 из 5. Лаос на данном этапе 3 из 5. но впереди еще одна мишень. А вот и танк зеленого цвета показывается. Пит-стоп впереди, еще пит-стоп за э, нарушение. Нарушение было, я напомню, у Мьянмы на препятствии Косогор. Нужно будет остановиться, нельзя ни в коем случае игнорировать э, указания главного суди соревнований. Да, останавливается экипаж. О, как обидно. Вы представьте только, друзья мои, когда ты уже наблюдаешь финишную линию. Фактически ленточка уже перед твоими глазами, но ты вынужден остановиться, выйти из машины, при этом заглушив двигатель, обойти ее, обратно сесть в боевую машину, снова выйти, снова обойти танк. И только после этого э, заводить двигатель и продолжать движение по трассе конкурса. Мьянма очень сильная команда в этом году. Нет слов. Одни только радостные эмоции. Славовская сборная завершает второй круг. Отсечка по времени. Давайте понаблюдаем, какое отставание. Отпускает сейчас спидстопа Мьянму полевой арбитр. А вот и перед Курганом Слава показал Славовская сборная. Итак, время. Пока Киргизия в лидерах. 18 минут 21 секунда, друзья. После второго круга отстают на 2.25 от Киргизии. Итак, внимание, друзья мои, вот он, зеленый танк. Финиш для Республики. Союз. Мьянма. Стоп, секунд 26 минут 48 секунд. Итак, Мьянма, второй экипаж. 20. 6 минут 48 секунд, а первый экипаж Мьянмы показал время 28.57, но след след друг за другом молодцы парни мьянманцы, великолепная работа. Командир танка капитан Пьев Йо Чьо, наводчик-оператор капитан Чо механик-водитель, прапорщик Аунг Кхит Мин. Мьянма... Армия Мьянмы — это крупнейшая составляющая вооруженных сил Мьянмы, играет главную роль при проведении наземных военных операций. Она является второй по численности военной структурой Юго-Восточной Азии. Браво, танкисты! Браво, мьянманцы! Только лишь можно приводить в пример ту подготовку, которую демонстрирует нам команда. Молодцы! Молодцы! Приветствуют сейчас... Свою команду тренер, судья мьянманской сборной. Ну и приветствуем мы, болельщики Российской Федерации, болельщики всех стран, которые смотрят нас в эфире телеканала «Звезда», все те, кто сейчас здесь находится на полигоне Алабина, рукоплещет танкистам с большой буквы. Второй дивизион, я думаю, пора забывать мьянманской сборной. Первый дивизион вас ждет, дорогие мьянманцы. Ну что ж, не будем забегать вперед, все же по результатам. Выступления в эстафете. В целом будут подводиться итоги. И уже после этого мы узнаем, кто в следующем году будет участвовать в каком дивизионе. А пока танк желтого цвета «Киргизия» будет также остановлена на пидстопе перед финишем. Придется остановиться. Мы помним, помним, в повторе нам показывали нарушение порядка преодоления препятствия «Косогор», где был задет один ограничительный стол. Ну а сейчас противотанковый ров. Нельзя останавливаться, скатываться назад. Итак, здесь газу нужно добавить механику-водителю. Но знает, что делать. Как управлять с танком Т-72Б3 сержант Жидыбаев Амурзак. Останавливается на пидстопе. Заглушить двигатель, выходить из машины и осмотреть машину. Что делают сейчас танкисты? Они осматривают машину на предмет ее повреждения. Ведь задев ограничительный столб здесь, так сказать, на учебном поле, если применять к реальным действиям, то это могло быть все, что угодно. Стена, другая техника. И обязательно машину нужно осмотреть. Если машина целая и невредима, может продолжить движение. Только после этого экипаж отправляется в дальнейшее путешествие по трассе конкурса. Ну, что и продемонстрировал нам сейчас экипаж. Экипаж Киргизии. Лаосская команда на третьем круге. Очень стремительный, очень быстрый заезд второго дивизиона. Наводчик оператор будет вести боевую стрельбу. Капитан Бунлон Бутхатянхо. Все экипажи участвуют на наших российских, отечественных танках Т-72Б3. Усовершенствованная модификация 72-й модели. В 2012 году приняли на вооружение мишень в поле. Девятая мишень стеклянная дальность зацели 700 метров. Наводчик-оператор получил разрешение на ведение боевой стрельбы, как только обнаружит цель. Откроет по ней огонь. Остается лишь только пожелать удачи. Это Лаос. Нужно поражение цели. Обязательно нужно попадать. Три из пяти мишени поражены. Есть шанс поразить и четвертую. Здесь же на экранах мы с вами можем наблюдать финиш киргизской сборной так, внимание, что по времени что же по времени, будет ли лидером финиш, киргизия лидер этого заезда лидер этого заезда Киргизская сборная 26 минут 15 секунд 33 секунды всего лишь уступила Мьянма танкистам из Киргизии ну а первый экипаж Киргизии выступил с результатом 32 минуты 12 секунд но, во всей видимости, провели тренер киргизской сборной работу над ошибками. Прониклись в танкисты второго экипажа. И вот, пожалуйста, друзья мои, продемонстрировали нам результат достойный первого дивизиона. Цель не поражена, друзья мои, не поражена. Боеприпасы израсходованы. Лаос пойдет на штрафной круг. Воинское приветствие выполняет сейчас танкисты киргизской сборной. Вот он, танк. Добро предоставлен Российской Федерацией для участия в танковом биатлоне команде Киргизии. Четыре танка каждой команде выделяет Россия. Четыре танка, один является запасным и в соответствии с правилами этого года. А замены можно осуществлять сколько угодно раз. Но здесь тоже вопрос тактики. Осуществив замену один раз, экипаж получает штрафной круг в любом случае. Второй раз еще один штрафной круг. А Плюс ко всему, можно попросту остаться без машин. Чего мы ни в коем случае не желаем ни одному из экипажей. Штрафная дистанция сейчас у сборной Лаоса. 500 метров придется пройти. Еще раз вспомним киргизских военнослужащих. Командир танка сержант Абдыкаим Улу Телек. Наводчик-оператор сержант Тарабек Улу. Абди механик-водитель сержант Жидыбаев Амурзак Саламатович. Спасибо киргизской сборной. Молодцы, яркий заезд, очень интересный заезд. И довольно-таки быстрый заезд, менее 30 минут, друзья мои. Еще раз повторю, это результат достоин первого дивизиона. Дорогие друзья, сегодня в 15 часов, как и каждый день в течение всей недели, нас с вами будет ждать динамический показ возможности вооружения военной и специальной техники вооруженных сил Российской Федерации. Как говорят наши дружественные страны, участвующие в танковом биатлоне, наблюдая за динамическим показом, Море огня. Да, море огня, друзья мои, будет уже сегодня на полигоне Алабина в 15 часов. Приглашаем всех желающих. Приезжайте с семьями, с друзьями, с родственниками здесь, на полигоне Алабина. Так сказать, в последние дни лета 2021 года в эту прекрасную теплую погоду можно насладиться огневой мощью российской техники. Еще раз, киргизские танкисты на экранах. Остается только благодарить танкистов. Действительно молодцы. Все молодцы. И «Лаос», несмотря на то, что идет третьим, и допущено два промаха, но тем не менее команда преобразовалась до неузнаваемости. В прошлом году лоосская сборная, да, выступала, но время-то... Давайте вернемся в прошлый год. «Лаос» — первый экипаж. 38 минут 48 секунд. Лучшее время у «Лаоса» было 32-22. На данный момент 26 минут. Я уверен, что у Лаосу удастся улучшить результат своего свой результат прошлого года. Открыть люк, друзья мои. Нельзя ни в коем случае механику водителя нужно закрыть люк. Обязательно. Судья должен сказать о том, что закройте люк. Нельзя продолжать движение. Это ошибка, это нарушение. Итак, мы видим, сейчас все сгруппировались рядом, собрались посмотреть повтор на экранах. Здесь на судейской вышке у главного судей соревнований отдельный вывод по повторам. Также параллельно он постоянно наблюдает за всеми целями, за всеми мишенями. А в чем дело? Почему экипаж остановился? Возможно, какая-то неисправность. Итак, докладывает сейчас экипаж о технической неисправности. По всей видимости, будет замена. Замена машины будет. Техническая неисправность. Доложил сейчас экипаж. Разберется в этом техническая комиссия. что ж, экипаж в ожидании боевой машины, которая придет через несколько мгновений уже на замену. Придется пройти один штрафной круг. Ну что ж, также нас смотрят в прямом эфире в военно-патриотическом парке культуры и отдыха, где прямо сейчас продолжает работу международный военно-технический форум «Армия-2021». Ну а в рамках армейских международных игр в военно-патриотическом парке культуры и отдыха патриот вы можете посетить уникальную в своем роде фан-зону, фан в которой представлены 34 Конкурса армейских международных игр, ну или, как мы его называем, клуб болельщиков. Да, все болельщики собираются именно там и могут посмотреть, понаблюдать за особенностями конкурсов, проводимых на территории не только Российской Федерации, но и в других странах. Очень интересная экспозиция, поэтому приглашаем всех в военно-патриотический парк культуры и отдыха, где ждут вас офицеры вооруженных сил Российской Федерации, представители конкурсов, а также победители-призеры прошлых лет. Напоминаю, один штрафной круг придется пройти лаосской сборной за замену машины в соответствии с правилами, положением о проведении конкурса. Вне зависимости от того, была вина экипажа или ее не было, обязательно нужно будет пройти штрафной круг. Вот время, затраченное на замену машины, может быть выяснено. И это будет в случае того, если вины экипажа нет в неисправности. Если же техническая комиссия при осмотре машины после завершения заезда определит, что экипаж был виноват в этой технической неисправности, то времени в коем случае вычитаться не будет. Машина заменена, продолжает движение по трассе конкурса, лаосская сборная. Еще раз напомню, дорогие друзья, на полигоне Алабина в 15 часов ежедневно до субботы включительно будут проводиться динамические показы возможности вооружения военной и специальной техники вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олега Леонидовича Солюкова. 28... 28 августа состоится крайне динамический показ. Ну, собственно говоря, Международный военно-технический форум на этом завершит свою работу. Очень, очень хорошая традиция сложилась с прошлого года. Проводится одновременно теперь военно-технический форум, и армейские международные игры, которые объединяет иностранных специалистов в большем и большем количестве, привлекая с, с абсолютно со всех континентов нашей планеты туда, в подмосковное Алабино, представителей вооруженных сил стран, участниц как игр, так и Экспозиции выставок Международного технического форума. Продолжает движение. Лаосская сборная. Немного остается до завершения этого заезда, друзья. Еще раз напомню: результаты в этом заезде. Киргизия прошла с результатом 26 минут 15 секунд. Поразив 5 мишеней из 5 Мьянма. 26-48. Ну, у Лаоса уже немного более 30 минут. Если бы не замена машины, то, а, вероятно, с вероятностью 99% экипаж бы улучшил бы свой результат а, в соотношении с прошлым годом. Но, к сожалению, а, техническая неисправность не даст это сделать. Ну а с вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Мы в эфире телеканала Звезда продолжается заезд индивидуальной гонки. В течение всей недели мы с вами узнаем. Насколько подготовленные экипажи прибыли на танковый биатлон в этом году? Ну, наблюдая за выступлениями команд по сегодняшний день, можно отметить, что нет ни одной команды, которая провела этот год впустую. Все команды, которые участвуют в танковом биатлоне, а их 19 участвовали ранее, за исключением Мали. Мали принимает участие впервые, так сказать, пробное участие. Один экипаж прибыл, уже выступили. Ну, Малиция Проходит обучение в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Экипаж прибыл с преподавателем, нашим преподавателем, подполковником Сапко. И тоже достойно выступил, поразил три мишени номер 12. Также справился с девятой мишенью, 25 пятой не, не, не смогли поразить. Но, тем не менее, 40 минут 50 секунд малицы выступили. Я думаю, что в следующем году сборная Мали будет представлена всеми тремя экипажами. Итак, все задачи выполнены. Вот и последнее препятствие в индивидуальной гонке для команды Лаоса. Конечно же, немного обидно представителям сборной, как и болельщикам, в том, что была техническая неисправность. Но, тем не менее, хорошее выступление, достойное выступление всех трех экипажей в этом заезде. Друзья мои, это танковый биатлон 2021 года. Второй дивизион финиширует второй экипаж сборной Лаосской Народной Демократической Республики. Командир танка, старший сержант Ход Саван Утхачак. наводчик оператор капитан Бунлон Бутхатьянга, механик-водитель лейтенант Суксан Худхавон. Время! 33 минуты ровно. Молодцы! Браво! Браво, танкисты! Спасибо да, огромное да, всем товарищ. экипажам, огромное спасибо всем тренерам команд, представленных в сегодняшнем заезде, за то, что сегодня мы увидели. Танковый биатлон Высочайшего уровня, высочайшего мастерства. Браво, еще раз браво. Друзья, в этом году 34 конкурса в армейских международных игр. Разыгрывается 38 комплектов наград. Огромное количество состязаний. Информацию о них вы можете изучить, почитать, посмотреть, что происходит там в режиме реального времени на сайте официальном сайте армейских международных игр, а также посетив клуб болельщиков в военно-патрическом парке культуры и отдыха «Патриот». Где вас встретят офицеры, в том числе офицеры управления боевой подготовки сухопутных войск, подполковник Зайцев. Конечно же офицеры главного управления боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации, полковник Хатько, подполковник Суббота, подполковник Вольф. Но невозможно всех перечислить, всех мы помним, всех мы... Любим и всех благодарим за ту работу, которую они делают во благо армейских международных игр. Дорогие друзья, с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Спасибо огромное, что вы с нами. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. Мирного неба над головой. Ваше Министерство обороны Российской Федерации всегда рядом с вами. В 15 часов... Услышимся на динамическом показе возможности вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил Российской Федерации. До новых встреч. Спасибо!